Дмитриев Алексей Олегович 25-12 1996. У нас 5 лет разницы. Нет, 96-й, 15-15, не 5, а с 80-х. Откуда с вами родом? Родом родился Забайкальский край Четинской области, поселок Оловенная. Живу в Нижегородской области, город Дзержинск. А когда переехали с Четинской области? Ну, это давно я еще был маленьким. Может, даже года не было. Это mm -hmm. так примерно. Э, семья есть? Семья, да, отец и мачеха. И, и мачеха. Э, какое звание? О, эфрейтор. Ефрейтор контрактник, да? Да, контрактник. А какие войска? Автомобильные. Ну, шестьдесят девятая бригада Мто. Ментерально техническое обеспечение. Должность старший водитель. сколько на контракте платили? Сколько? Ну, поначалу с 2018 года, когда я служить не только начал по контракту, было 18 тысяч рублей, потом пошла выслуга два года, там уже 19 500 стало, и уже в 2019 году были же кости, ну там где-то сентябрь, октябрь, уже нормальные зарплат стали. Это сколько? Ну, 29 где-то с половиной у меня было. На данный момент, когда мне пошла выслуга лет, уже пять лет. Там уже уже надбавка идет плюс там 30% водительских. У меня чисто уходило 35 тысяч. А братья, сестры есть? Только сводные со стороны мачехи. Угу. Сколько лет? А, так, одна, вот Евгений получается ему 93 -го года, на 3 года у меня старше. И получается сестра тоже сводная. Она получается 30. Тридцать или тридцать один? Угу. Вам 26 лет, да? Вы... Ну, 26 лет мне будет Хорошо. сейчас 25 пока. 25. После школы пошли на срочку да? Нет, после школы я пошел в, получается, в училище. Угу. То есть два с половиной года ну, получил среднее специальное образование. И вот уже потом, осенью, когда я ну, зимой я закончил учиться. Летом пошел ну просто на гражданскую работу, чтобы открыть себе водительские категории БЦ. Mm. то есть, Чтобы в армию уйти с правами. И вот осенью я ушел в армию на срочку. Это получается 16-17. В 2017 году я дебельнулся. Получается, приехал домой. И тут что-то поискал, что ну, поболванил. Так, подохнул, поработать, Что-то хотел сначала на гражданке. Водителям попробовать. Потом я что-то ну, передумал, потому что опыта мало грузовой ездить. Как бы а тут на гражданской по городу надо будет ездить туда-сюда. И отец предложил: ну, пойдешь на контракт. Ну, я сказал, ну пойду. У а отец сам военный, полковник в запасе. И как бы тоже в своем же городе там договорились, я начал служить. Ну, удобно же. Где живешь, там и служишь. Когда в Украину зашли? Украину мы первый раз мы заходили где-то двадцатых числах марта. Вот мы первый раз заходили. И то, заехали там буквально меньше суток побыли и выехали обратно. А через какую область заходили первый раз? Первый раз мы в Белгородскую область. Белгородскую это, это через... на Харьков. Да, на Харьков, получается, через населенный пункт Береговка. Угу. А какие задания первый раз были ставились? Чисто подвоз, бои, ну, боеприпасы. Боеприпасы подвозили. Да. А какому населенному пункту? Ну, пилот, самый первый раз мы возили в Изю. Это, то есть, это он как раз, вот, как сказали, то, что, ну, Россия наша, то есть, mm -hmm. меньше суток прошло, как, ну, как в Изюм, ну, mm -hmm. то есть, оккупировали, получается. Mm -hmm. вот. И там вот, буквально от Изюма километров, там, 7-8, ну, фронт проходил. Mm -hmm. вот. А какие боеприпасы возили? Артиллерийские? Ну, всякие, да, всякие разные. Хорошо. Выехали. И второй раз, когда зашли? А потом э, начали заходить уже ну, ближе к лету. Потому что, ну как, мы ну, получается, за, ну, заходим, даже в сутки не находимся там, и, и выходим, вот туда-сюда. Обеспечиваем. А было, угу. было только два направления у нас: либо, ну, либо на изюм, либо на Балаклею. Все, угу. два маршрута. Это Харьковская да, область. Да, Харьковская область. Мы дальше мы не ездили. А в Белгородской области там склад есть, да? Что вы возили? Да. Большой склад э, артиллерии. Ну, там в основном БК все. Все БК, да? А второй раз, э, ну, то есть, вы ездили туда-сюда и последний раз, когда зашли? Мы заходили, получается, 7 числа мы зашли колонны из пяти машин, а 6-я была ЗУ. Ну, они единицы. Ну, переделанный КАМАЗ. В этом тоже листами планированы mm -hmm. со всех сторон, видите, и стоял ну, кузы стоял Мы зашли, получается, ночью, получается, вот, и доехали, проехали через, а заходили через Логачевку. Там буквально час езды, и ты уже в Купинске, mm -hmm. если заходить через mm -hmm. Логачевку. Мы зашли через, начинали вехать, ну, и до Купинска мы еще не доехали, километров, может, ну, десять. Там на был в посту, нас ну, тормознули, что-то ждали, непонятно, что ждали, потом сказали команду ехать, мы выехали. В Купинск подъезжаем, а там получается, прям как будто недавний прилет был. Мы начали аккуратно ну, объезжать все, чтобы там, колеса, провода висели, мы такие сами ну, в шоке, мы, ну, ночью доехали. В Купинск проехали. Около Грушевки, до Грушевки не доезжает тоже может, километров 5 на дороге встали и ждали. Ждали, короче, как я понял, когда светило. светло стало, мы дальше поехали. Получается, мы доехали, в мы точно проехали, около Шевченкова, по-моему, там вот перед заправкой есть поворот налево, вот эта дорога, мы вот ехали на Балаклею. Вот. Нам сначала там сказали, то, что ну типа все, ну, все, нечего туда ездить, там, типа, там высылал, ну, все на Украину ну, захватили. Наш старший колонн сказал, типа, ну, как бы, дорога чистая, надо ехать. Ну, надо, значит, надо. И проехали мы буквально километров 25-30 и нашу колонну обстреляли. То есть... А нам, у нас еще в каждом кабине был ЛНР, ну, по ЛНР по стрелку. Ну, получается, я смотрю, вся колонна вот, вот, останавливается. А я ехал замкающим пятой машиной. И сзади еще должна была, ну, зенитка я. я вот, получается, смотрю, машина встала. Я вот за ней вот так встал. Что я успел сделать? Ну, наверное, сразу ну, выпрыгнул с пассажирского на, туда, на обочную. А я с водительской стороны, ну, успел взять автомат, был при в жилете, тоже вышел, получается, тоже на обочную прятаться. Там пока паника, не обстрел, непонятно что. Я даже толком автомат, ну, ну как бы надо ну, защищаться, так, по сути, если так подумать. Но я даже не успел ничего сделать, я получаю пулевое ранение. То есть пуля 545 бронебойная залетает мне, даже не в бронежилет, она залетела мне вот сюда. Как это уже потом мне сказать, то что меня пробило 5-6 ребер, задело чуть легкое. А вытаскивали ее вообще с этой стороны магнитом нашли. Ну, well, благодаря харьковским врачам. Я очень благодарен, что поставили меня на ноги. Да, да, да. Вы ехали с этим, с подполковником, да, вот? Да, подполковник Митрофанинга, да. Ну, получается... Вот с вами здесь он, да? Да, он здесь. Нас троих взяли в плен. Меня, подполковником Митрофанинга, и там еще есть и Ефрейтер Маслов. Вот нас тронем, то есть он тоже водитель. А все другие за двухсотенные, да? Как нам сказали, что да. Ну, я честные доказательства я, я не видел. Хорошо. Алексей, вот у меня вопрос: вы ездили туда-сюда, да? Вот для вас это война или спецоперация лично? Ну, поначалу я даже не понимал вообще, по сути. Ну, ну вожу я и вожу. Как бы туда-сюда. А потом уже как бы, ну, задумался. Поначалу, да, говорили спецоперации. Вообще, когда мы начали только еще до 24 числа выезжать, нам вообще командир батальона сказал, да вы даже ну, за ленту ездить не будете, у вас плечо подло за 60 километров под конец. Ну, как оказалось, все наоборот. И Поначалу, даже, ну, поначалу казалось, как бы это ну, спецоперация, потому что мы уже заезжали на оккупированную территорию. То есть мы уже заезжали на оккупированную территорию, вот, там, ну, через Купинск, то есть там уже и флаги российские висели, там и даже плакаты были, там написано было, как там Мы с Россией и народ ездили, ездили. А уже когда потом, конкретно, когда вот я вот попал под обстрел, и вот начало до меня доходить, ну, это никакая, ну, нафиг, не спецоперация, это ну, реальная война. И как бы со стороны ВСУ, ну, я их понимаю, они защищают свою территорию, которую, ну, Россия оккупировала, получается, то есть И нацистов таких, ну, я никого не... Мне оказали первую помощь, давали воды, давали поесть. Да, то, что было, ну, пулевое ранение со сломанными ребрами, было больно, да. Ну и дышать было тяжело, но вытерпел. Ну хорошо, вот вы, вы говорите, вот, э, что сначала думали, что спецоперация, а потом поняли, что это война, это когда уже взяли, правильно? Ну, когда да, были обстрелы. Да, ну, все, были обстрелы, но... да правда, до этого момента мы ездили тихо, спокойно, никого не трогали, приехали. Ну хорошо. Выгрузились, уехали. Ну все. вот, например, заход на другую территорию, другой страны, независимой. Ну, как вот снаряды yeah. вывозили и так далее, боеприпасы, БК. И так далее. Это, ну, то есть войска заходят, да? Вот спецоперации. Там еще можно там понять, какие-то группы зашли, что-то сделали, да? Спецоперации. Ну, да, нас... да, да. а это, ну, это полномасштабное вторжение. Получается, ну, да? Ну, то есть война была с самого начала. Ну, то есть зашли войска, группировки войск. 150 тысяч стояло около границ. С Чернигова, с Херсона, с Харькова и так далее с донецких направлений, с Луганских. То есть со всех сторон мы начали брать Украину пробовали брать да получается так ну я, я мало что знаю про вот, именно про масштабную алексей а вот у меня просто вопрос да вот даже такого личного характера вот я с кем с русским не говорю у вас есть вот такое словочитание получается так что это значит вот для вас лично да вот это значит что журналист спрашивает или так нужно отвечать или у вас какой-то в голове складывается ребус этот пазл, которого вы не понимали, да, это вот... Ну, чисто личный вопрос. Вот, вот это слово получается так, как... Да, вот вы правы, скорее всего, какой-то пазл. Я вот ну, до последних вот этих событий много не понимал, что, ну, как бы конкретно происходит. Из-за чего, почему, зачем это все надо было, ну, как бы вот эту всю войну устраивать. То есть с моей помощью, как бы, я, я помогаю вам складывать пазл в голове, как бы, русским? Да, получается так, потому что нам говорят одно... А получается совершенно все как-то по-другому Не так, как нам говорят Хорошо, вот вы были в Изюме В Купинске, да, вы несколько раз там ездили да. да? Вот сейчас, когда ВСУ освободили эти территории Там много mm. как бы Открывается того, что э, Ну, просто ужасы, да? Грубо говоря, да, там да, пыточные да, камеры э, Например, гражданских Расстреливали, убивали русские, да? Потому что эти территории были оккупированы Что вы об этом слышали? Видели, может быть? Потому вот что этом... честно, вот по своими глазами ничего такого я не видел. Вот даже мы мимо населенных пунктов приезжали, там, ну, там дети там, или взрослые, ну, нам ну, махали, ну, то есть, ну тоже, ну, там, в ответ махали, ну, нам просили там поесть, там, или ну, там, сигареты. Если была возможность, ну, То есть вы просили, да? Нет, они ну, у нас, угу. То есть, была, если у нас возможность там что-то было, да, ну, колонии нельзя останавливаться, но ну, в окно мы там, ну, что-то могли, там, сигареты, ну, то есть, давали все. Вопрос в связи, а то, что тут вот именно то, что расстрелов, я ну, такого ничего не знаю, не видел. Это вот как ну, там новости сейчас начинают показываться, только чисто с новостей. Я что-то... Ну... ну, вы лично верите этому, что показывают э, в Украине? Ну, то есть это смонтирование реально, да? Ну, вы понимаете, братская могила. Ну, да, да. Я... Бра братская могила, да, и трупы. Но это же нереально, как бы сфальсифицировать, или как э, то, что представляют россияне. Вот там, например, Буча, Еркей, да, многие говорят, что а в России об этом не говорят. Да, много гражданских убили э, русские. да, русские солдаты дают интервью, сами же, и признаются, что да, это они были, да, они убивали, да, они расстреливали. Ну, телевизор-то, я думаю, обманывать тоже, ну, как бы, я не знаю, смысл тоже обманывать всех. Если вот оно как показывает, но если новости, вот укра... украинские новости, значит, так оно и есть. Но смысл, вот зачем украинцу как бы врать? Вот часто там, например, комменты я вижу, да, вот, что это все постановка и так далее. Вот сейчас мы разговариваем, вас никто не мучает, то есть мы ведем, грубо говоря, беседу, да? Да, вот никто не мучает, вы добровольно все даете и так далее Потому что многие, типа, думают, что там какие-то, не знаю, вы прошли пытки вот там 10 минут назад И сейчас вы садитесь перед Любомиром, и, и поэтому, потому что вы прошли через пытки Пыток нету, правда, здесь? Нет, У нас здесь все нормально Тут и кормят нас три раза в день, и то есть вообще не пытают, нас не, не бьют, не пытают Спим по 8 часов, ну как положено, ну как, ну все как по распорядку дня, все Хорошо, вопрос. Отец, подполковник Закасов. Да, у меня полковник Закасов. Ну вы же общались на эти все тематики? Вот с 20 марта по сентябрь, да, с отцом же вы общались? Ну да, общались. Вот что у, у него, какое вот видение этого, он же офицер как бы советской армии, старой закалки, да? Он что думает? Ну, если честно, мы лично с ним на эту тему так, ну, разговаривали. Угу. Вот, не разговаривали. Вот мне, ну, созванивался с ним, он, типа, пап, я там, ну, за ленту поехал, ну, будь аккуратнее. Лента – это граница, да? Да, получается, ну, да. Угу. Я поехал за ленту, вот, сюда, ну, ну, все, да, береги себя, все, ну, как, как приедешь, позвонишь. И вот так, мы постоянно так созванивались. То есть он, естественно, он переживал, как бы, что не случилось там со мной. Ну, он как бы поддерживает это все движение? Я вам не могу это сказать, mm -hmm. потому что мы ну, лично с ним, ну, так, ну, на эту, именно на эту тему, ну, тесно, на эту тему мы с ним ну, не общались. Я думаю, дай Бог, если, ну, поменяем, мы обязательно с ним поговорим. А стрелял? А вот ты говоришь. Честно? Нет. Вот за, вот, то... Вот, вот. За всю вот эту, за эти полгода поскольку я уже с русскими там переговорил там с этими которые там с лнр днр так называемых вот никто не сказал что э, стрелял да вот тоже для меня как бы э, странно вот многие говорят там вот там журналист долбоеб они же военные исполняли приказ ну хорошо они говорят исполняли приказ но если спрашивать, стреляли там например воевали нет никто ничего не делал да откуда столько жертв у русских и так далее украинцев гражданских ну ты же понимаешь логики здесь нету в этом всем. Ну, да, ну... есть если, если ты говоришь а что я исполнял приказ то нужно иметь как бы э, я не то что там вас подвожу да. к этому да то есть нужно иметь ну как бы мужество сказать да стрелял воевал я солдат российской федерации вот много такого вот, когда я общаюсь там например с узкими но это ну, я понял но из меня не вояк. я водитель, обычный водитель, а вот все пять лет я за баранкой. То есть, какой из меня воитель? У вас есть понимание, для чего Россия и украинские территории? Что это дает? До этого я все думал, зачем это все вообще, для чего надо, но как бы освобождать, во-первых, от кого. От кого? Ну, непонятно от кого. Ну, типа, говорят о нацистах. Я нацистов здесь не видел. То есть, если только за как, территорию, за, если только за ресурсы какие-то на территории Украины, потому что, ну, больше я не знаю, зачем, для mm -hmm. чего это все, это надо. Просто в России, в России и так, ну, территория большая, и там достаточно ресурсов. Зачем еще больше, я вот этого не понимаю. Может, территория нужна, я не знаю. Вот сейчас аннексировали территории, ты в курсе, да? В курсе. Аннексировали территории, забрали части Запорожской областей, Херсонской областей, да? И те, которые оккупированы. Ну, по новостям пока. Да, по новостям. Ну, это указ Путина, это как бы, ну... Это все задокументировано Российской Федерацией да. А вот у меня тогда вопрос: вот борьба за ресурсы, но ресурсы есть в России? Даже да. больше, чем в Украине. Я думаю, да, и достаточно. Вот когда мы говорим о России, да, вот русский мир, да? Империализм это присуще русским. Понимаете, о чем я говорю, да? Нет, вот как бы величие нации, да, вот мы русские, мы большие, но вот русские признают такой народ, как украинцы. Даже не могу ответить, потому что я как бы я человек маленький, я простой водитель. Я как бы ну, стараюсь в так углубленно ну, не вникать. Леша, вы поймите, вы часть политики, вы здесь сидите как часть политики Путина. Понимаете, о чем я говорю? Вы не маленький человек, вы часть, вы маленький винтик этой большой системы, которая называется Россия. Во главе которой стоит Путин, и вы здесь, находясь, и то, что вы делали с марта по сентябрю, вы как бы часть его политики. То, что вы возили БК, зенитки, артиллерию и так далее, это часть большой политики. Нету там маленьких, больших. Есть система, и вы участник этой системы большой русской понимаете о чем я говорю да отчасти ну то есть я, я не то что там хочу ударить на что-то да вы часть системы большого Вы, вы подполковник и так далее отец кстати будете воевать я надеюсь что нет да куда ему уже лет много и здоровья у него сколько лет 53 исполнилось. Но он еще призывного возраста. Ну, призывного. Но я надеюсь, он не пойдет. Я на это очень надеюсь. Хотите обратиться к отцу? Да. Обратитесь. Пап, привет. Не вздумай идти на войну. Ты свою тоже отвоевался, отслужил. Сиди, пожалуйста, дома. Я надеюсь, тоже скоро туда приеду. А мобилизированному вот сейчас много мобилизации проходит, да? Вот мы это в Украине называем мобилизацией русских. Да, что им что-то хотите сказать? Нужно ехать в Украину. Нужно кого-то освобождать здесь и так далее. Не надо никого освобождать, не надо ехать. Сидите лучше дома в России, если вы хотите. Ну не, ну, не быть в плену и, не дай бог, убитыми. И не дай бог, тяжело там ранеными. Не надо ехать сюда. Последний вопрос, да. Вот все говорят, что там... Как бы позаботиться ну, как бы о своей жизни, да? чтобы не быть убитыми, да, ранеными да, и так далее. Да. Русские, украинцы убивают. Много горя принесли этой стране. Ну, согласен. Да, вот никто не говорит, не едьте, это нормальный народ. Да, они никакие не нацисты. Мы здесь ну, полностью не ну, упорим. Нормальные, адекватные люди зачем их трогать, они не могут жить своей жизнью. Если хотят в ЕС, то пусть идет в ЕС, правильно я понимаю? Это независимая страна. По сути, да. Да. То есть, каждая страна ну, имеет право на, ну, на что-то, на свое. Вы хотите в НАТО, хотите туда. Ну, просто я, может, маленько не понимаю, что-то, что -то, вообще происходит ну, в этой политике. Но угроза Какая-то НАТО есть ну, для России? Да, я думаю, какая может быть угроза? Ну, потому что все говорят, что вот это НАТО, НАТО, НАТО. Если просто конкретная какая-то угроза, ну, угроза будет, это ну, полетят ну, ядерные ракеты. А если полетят ядерные ракеты, то можно сказать, запустит все ракеты, у кого есть. А если все запустит, то ну, планете, мне кажется, всю планету разбомнет. Но вот Путин может много говорить о ядерном оружии? Вот русский угрожает. Скорее всего, нет. Потому что, ну, это со, с одной стороны, это очень будет неадекватно, если он запустит ну, ядерную ракету на Украину, потому что там же какой-то, как я ну, знаю, ну, договор подписан. Допустим, если одна страна запускает, запускают все автоматически. То есть, получается... Если Россия, ну, первая запустит эту ракету, то есть она автоматически становится для всех стран ну, угрозой. И вот как-то так, то есть и остальные страны должны будут запустить эти ракеты в Россию, получается так. Так что я думаю, он в России не запустит ядерную ракету.